Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисэрк, хай Джеки. Да, и, собственно говоря, мы сегодня гоняемся на спорткарах вот таких. О, я, короче, взял флешку. Mm -hmm. И сейчас буду этой флешкой тебя наказывать. Так, ну, а знаешь, сегодня никак не могу очень тебя догнать. убрать. Да. Оу, вот это не... заносы. Оо, Ш... что-то я не то выбрал. В поворотах это вообще печаль. Я скажу Слушай, тебе, у меня да. тоже, я тебе хочу сказать, печаль. У него избыточная поворачиваемость. Меня прям носит. Хотя у него Нет передний какой... привод. Избыточность. Так, ну я прошел пока что. Ох, е! Даже мячик кнул. О, катись, катись. Так, давай, гони! Ого, у нас тут флешки будут. Да, еще какие. О, слушай, ты прям за мной едешь. Ну, я бы не сказал, что прям. Ну, комфортный отрыв я не могу все равно сделать. У меня 5 секунд всего отрыв. Давай, разгоняйся, мелкая флешка. <гонит> Гони! Ой, О. перестраиваться тут надо. Перестраиваться обязательно. у у yeah. что происходит. Так, стрелочка, здравствуй. е yeah. Так. И... еще будут подобные да будут, будут спиральки. Ой, машина. е ты. Оу, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. тихо, тихо, тихо. Так, я надеюсь тут... Оу, я на месте. Это хорошо. Я остался на трассе. Я пока сальтуху крутану. Я пока ничего не крутану. Я вижу, как ты летишь. Давай, цепляйся. Нет, нет, нет, нет, нет, только не взрывы. Ого. Только не бочки. Что-то жестокое стоит у нас. Так, огнёчек. Да, вот и... <связываю> да серьезно, <связываю> она немножко не вошла в поворот. и а, благо... то есть все, мне можно уже расслабиться, да? И вылетела. Да. Отлично, все, флешка выигрывает этот раз <связываю> в легкую. Так, еще одна спиралька. У нас тут Ох, еще Еле-еле еле я удерживаю. спираль. Значит, у меня есть возможность ее не пройти. Да, у меня есть возможность просто так О, вот, она я. небольшая. Было бы две. Эээ. Да? ерунда. А, у меня есть возможность просто задом финишировать жунг, джунг, Давай, ты должен финишировать. Ты обязан. Отлично. Ну что, вторая гоночка у нас, да? да. И я на Кринджери. Ну, а я на Фури. Ох, смотри, где у меня пламя от двигателя. Mm -hmm. На у меня тоже интересно И... расположились. отлично. Трубочки. Да, но у тебя задний привод а у меня все таки передний перелет у тебя какой-то и задний кстати тоже привод у меня лба он потому что полный Нет. фига ты быстрый моя быстрота может привести меня к воде вот именно эй, эй, эй. Вот так вот, да. было в рамках, я оставил тебе калитку. Не надо мне тут ля-ля. Так, у нас опять стрелочка. Да. И тут можно остаться. Спокойно проезжаю. Вот но у нас с тобой суперкары, так что. Я лучше так делать больше не буду. Ай! Ах ты! Толкучка ты. Я без пакета был. Зато я с пакетом. Воу! Ох, ёбки. Вот это гонка. Ускорение и полет. Не помогает оно. Ух ты. Ты хоть видишь, где ты едешь? Я <с вижу, что я где-то. О! себе, ты там подпрыгнул. Я подпрыгнул. Я думаю, ты там сейчас вылетишь нафиг. Я между прочим тоже так думал. А тут мой полный привод меня спасает. Я удержался. Я удержался, но нет, я не могу тебя обогнать. Просто почему такая несправедливость? В смысле несправедливость? Все честно. Справ... Без обмана. ⁇ б! Ч ⁇ не умеем мы по дракону ездить, да? дракон нас отдраконил. Ух, ⁇ б! Я опять вылетел. А почему он такой скользкий зараза, Ну вот потому. То есть ты вылетел прямо на финише. Замечательно. Прям на финиш я вылетел Давай, моя тачечка Давай, давай, довози Эфис Который меня как следует Прессанул об борты, да? Ну что, завершающая Третья гоночка, я на Джигуларе о о, -о, -о. А я на G -G -G 200 Взял? Ха, интересненько, интересненько Но моя тачка Больше подходит к этой трассе Погнали. Окей, okay, погнали. Так. Главное, осторожненько заехать на этот серпантин. И не выехать с него. Как ты? Нет, я за тобой имчусь. О, вот это было очень опасно сейчас. А я выпал. Как? Я заехал вверх, потом мне не хватило скорости и я упал вниз. Вот это дракон! А чё он такой огромный? Чем у него пасть так открытая? Что за капец? О, -о, О, он хочет, чтобы мы к нему пришли в гости. Так ладно, буст не заюзал. Оно, наверное, М и к лучшему. А то бы в знаки вылетел. Там все так плохо. Да нет, все хорошо. наркоманская труба, волрайд. Опять он. И вверх идет. Тряса до розовых челиков. Вот это же. А я вылетел. Так, а тут? А вот она Блин, как давно я на волрайдах на таких не катался. <реш2> да. <с2> вот она чё, Михалыч. Да-да, вот так вот. Ты сразу вылетел? ой ой, ой ой ой ой Нет, не сразу. Только сейчас. <с2> <с2> сейчас. <с2> я слышу, да, ты взорвался. О, а я проехал, отлично. все. сейчас. Ох, а я проехал, это классно. Жинг-жинг-жинг-жинг-жинг-жинг-жинг. у у у у Сделаем кружочек И выезжаем Что-то не хватать мне Типа, я дрифт. пытаться тебя догнать Да, догоняй, сколько тебе влезет Все равно не получится Вот я сейчас поторопился Высказав это, потому что вылетел на ровном месте Ох, ё, куда я еду? Не знаю Там еще один балрайд Я просто Тут еще один балрайд а да. нам так и подкидывают. Да перный тебя. Урайдики. Маленькая скорость. Так, отлично. О! Фурверки. Опа! Отлично. Так, ну. Какого хрена я врезался в ограждение? Не знаю. Капец. Может у тебя я... Слишком я проехал в урайт -right и врезался в ограждение бывает да я уже финишировал вот так вот. Так, дубль 2 пробуем давай пробуй надо было выше брать вот она чё вот она чё офисерк да? да гони гони офисерк ты можешь ты успеешь вон он финиш да да он совсем шесть, рядом. Шесть, Он совсем ближе. Ой, 3, 2. Замечательно. Но финишировал все-таки я первым. Хм. Ох. И на этих замечательных гоночках мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. И подписывайтесь на канал. Правильно? Да. Вот и все. Ну а с вами сегодня был дал и... Эфисерк, всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока.